Причи здоровые. Здоровые. Пойдем. Друзья, всем привет. В этом видео я... Черт, черт, пошли фейлы. Друзья, всем привет. В этом видео будет интервью с Димой Зевсом, которое мы записали в зале Витя Блуда. Но перед этим мне пришла посылка от спонсоров, и я безумно хочу с ней поделиться. Здоровенная коробочка. У меня была такая цель, что я не буду покупать ни одного протеинового батончика до тех пор, пока мне не пришлют его спонсоры. Я не купил ни одного батончика, и прямо здесь моя мечта должна осуществиться. Мне написала компания Васка. Кстати, на самом деле я не слышал об этой компании раньше, но уже ознакомился и, в принципе, мне все понравилось. Они заявляют, что эти батончики должны быть с офигенным составом, и потому что они делают упор именно на качество, чтобы это было максимально полезно. И по составу должно быть все офигенно, поэтому я уже на хайпе его распаковать. Вот так вот это выглядит. Написано, что здесь... Сколько здесь килограмм? Здесь килограмм семьсот. Килограмм семьсот, поэтому на фоне кораблика грех не распаковать, вот так вот. Надо потом за собой как бы выкинуть мусор. А выходил дело говорить так. Мы же не будем мусорить на детской площадке, там Мы разные игрушки, мусорить, там выключить. валяются и так далее. Прикиньте, ребят, 12 часов ночи, а там игрушки валяются. Да. Есть. Это все таки не такой уж дрищ, как я думал. Это прям самый любимый момент При Предвкушение. Главное, чтобы там ничего не разбилось, потому что они сказали, что там должны быть... Батончики, как минимум. И хороший сюрприз. О, пошло. пошло. А там пошло. будет плющевая мышка и все. Так, не мишка, а мышка. <laughs> Давай. Что ты там делаешь? Эй. Так, не мусор. Не мусор. Хороший пример даешь. О, да, настал тот момент. Настал тот момент. Барабанная дробь. Подожди, сейчас, подожди. <свист> Погнали. Раз, два, три. <свист> мы тут Еще один слой. Ага, и что у нас? Опа, и здесь у нас. Так, здесь видно, не видно? Ни хрена не видно, но всё Нифига не плавал. видно, Пойдем на свет. Пойдём, пойдем на свет. Где свет? Где здесь так, свет? Так стоишь, вот свет, ребята. Нормально. где? Там видно будет? <свист> Фонарик. Видно? Подойди к лавочке, а вот тебе да, вот идеально прям. Топово. Так, здесь у нас, я порочу, что это ореховая паста. Такие есть. А, нет, подожди. Это? А что это нам столько? Это арахисовая паста. А, я угадал, да. Арахисовая паста, Сы? сладкая. Что, все, все нормально? Сладкая? Да, она сладкая. С -с -сахар. Сладкая арахисовая паста. Тут где я состав, где у нас состав? Произведено Васка, Новосибирск. В общем, вот такая вот тема маленькая баночка здесь да и сфокусирую подожди да Сейчас, Но у тебя айфон не любит фокусировать. он обожает вот, идеально, фокусироваться это, идеально да. так у нас получается в 100 граммах 24 грамма белка 41 грамм жира и 26 грамм углеводов всего 566 калорий на 100 грамм и в этой баночке у нас 320 грамм чистый набор я такой люблю окей идем дальше здесь картонки Хо -хо, пошло вот оно Ради чего мы сегодня Привет. собрались? Это. Да, ребята. <свят> <свят> это батончик красный x бара А, называется, кстати, X-bar. Вот они, как называются: Протеинный батончик со вкусом брауни. Это будет мой первый протеиновый батончик, который прислали спонсоры. И это будет очень четко. Окей, дальше. А, там, написано, там написано no sue. Они а без сахара. И в одном батончике 20 грамм протеин. Идем дальше. Здесь у нас. Протеинный батончик со вкусом шарлотки, и здесь тоже 20 грамм белка, написано no sugar, low carb, то есть типа миска без сахара. Прикинь, протеинный батончик со вкусом шпрота. Шпроты. Кто-то любит, мне кажется, заценит. Шпроты. Так, это что-то. Кто любит шпроты? какие-то странные, похожие, знаешь, как сыр, короче, раньше такой покупал, это шоколадный протеиновый маффин. Я не, вот вот. я не помню, чтобы вообще такие были, типа маффины. маффины. Это же типа как кексы, да, маффины? Да, типа того. Кексики, такие... Протеиновые маффины, ребят. Такие черные как... Это годнота. Это, да, шоколадные протеиновые маффины. У нас здесь получается в 100 граммов 37 грамм белка, офигеть. Жиры 6,4 и углеводы 31. Ладно, стоп. Почему мы снимаем на детской площадке, скажи, распаковку? А тут, потому что то свет. И игрушки, и вообще атмосфера. Да, атмосфера в детской площадке, Ибо в зале РДС да. у вярит рот из А что, что это бывает. у тебя вон там вот? Так, малиновый, малиновый протеиновый маффин. Дальше у нас, походу их четыре. Фисташковый протеиновый, это мечта, я обожаю орехи. Я мороженое с фисташками. Так, и здесь у нас, здесь. Протеиновый маффин со вкусом фундука. Опять орехи. Это супер. Короче, я знаю, что придумал? Это я гораздо. буду производить протеин со вкусом хинкали. И хачапури. Кто хочет протеин со вкусом хинкали? И Так, у нас здесь еще что-то. Давайте сначала положим еще то мишуру. Нормально, так запаковали. Давай вот так еще сверху подожди. Давай на свет выйдем. Не, сейчас я Тут просто какая-то коробка, такое ощущение, что желтый короб. Вот я хотел забрать только что это. заразу. здесь написано X bar со вкусом лимона. И походу это. Ой-ой-ой! Да это же целый сет из батончиков, офигеть. Ребят. Это просто подгон, это видно, да? Оформляем. Полужим, Положим Так. No sugar, low color. Здесь много батончиков. Здесь у нас протеиновый батончик со вкусом шоколада, протеиновый батончик со вкусом брауни, со вкусом шоколада. А посмотрим. Со вкусом шарлотки, со фиолетовый. вкусом ягодного... Ягодный пирог, со вкусом печенья, со вкусом фисташки. Каким печенье со вкусом печенья? Нет, печенье со вкусом печенья — это топ. И что тут еще есть? Тут еще есть еще одни фисташки блин я честно вот как я думал то что они не пришлют там по одному батончику каждого вкуса. это максимум на что я делась и то я думал то что это будет даже меньше там 32 батончика когда я увидел типа ну да 3 батончика топово офигенно но когда я увидел такую здоровенную коробочку это просто Ребятам огромное спасибо за Польшой такой респект. подгон, это <смех> огромный респект, и можно считать, что моя цель, своя мечта сбылась. Кстати, сколько там уже по времени все это идет? А, почти 8 минут. Восемь. Ребят, это будет отдельный видео, это не будет интервью с Димой Зевсом. С Димой Зевсом будет потом. Это будет отдельное видео. Тогда я предлагаю немного побольше вообще рассказать об этой компании. Вот я здесь. покажу. Давай. Их инстаграм здесь написано Васка. Васка вот, Vasco Nutrition контакт, vasconutrition.ru и info.sobaka.vascomail.ru 12 штук было, да, там у тебя? 12 штук? Да. 12 протеиновых батончиков в этой коробке, плюс еще там подогнали, по-моему, 3. Или сколько? Раз, два, два. Два протеиновых батончиков, получается, мне подогнали 14 протеиновых батончиков, арахисовую пасту, арахисовую пасту и 3 маффина. 4 маффина. А, 4, 4 да. маффина, это просто сказка. Я реально в хокке. Ну, 3 маффина, я уже один забрал. Да, но самое приятное из того, самое приятное из того, что в это все подгоняют, это розыгрыш. Ребята сами мне предложили сделать розыгрыш на Инстаграме, либо даже на Ютубе. Да-да, Лука уже схватился за свой пресс, так что у вас есть шанс оторвать вкусняшку. Я пока не знаю, что будет разыгрываться точно, поэтому, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, именно там будет розыгрыш, скорее всего, может быть, я поговорю с ребятами, они сделают какой-нибудь отдельный розыгрыш до моего YouTube-канала, а может быть, и там, и там, это будет топово. это будет сто процентов топово. Насколько я знаю, там еще есть арахисовая протеиновая паста, также еще какая-то паста, по-моему, вообще без сахара, и у них вообще дофига продукции, вроде бы как, дофига продукции, так что будет топовый розыгрыш. Они сами предложили, подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь обязательно на ютуб. И такая просьба, мы должны поднять статистику по оповещениям. На, на данный момент у меня примерно 312 человек поставили колокольчик, нажал на колокольчик. Это равняется примерно 20% от всех подписчиков. Я в том числе нажал на колокольчик. ну как раз. И мы должны вырвать статистику за 30%, потому что тут пишешь, что основная статистика это от 10% до 30%. Мы должны сделать больше 30, лет, от того, чтобы ролики выходили еще чаще, чтобы они были еще качественнее, потому что чем больше вы смотрите, тем больше у меня будет возможности сделать качественный контент. Так что X-Bar, Vasco – это топовая компания. Кстати, странно, что здесь и написали X-Bar, и вот на этой стороне Vasco. Ну, это странно, но прикольно, типа, чтобы переворачивать ну, такой был. дизайн, Такой сказать. дизайн, да. Вот Единственное, что я, конечно, накинул яркости. здесь все такое таком стиле. стиле. Главное, что ярко. Главное, что ярко, да, желтые яркие цвета. Поэтому всем спасибо за просмотр, огромный еще раз респект компании Васка. это просто годнота. Друзья, чуть не забыл сказать, по моему промокоду Дмитрий Эстетик, на их официальном сайте вы можете заказать всю эту годноту со скидкой. 10%. Так что ссылочка будет прямо в описании. Переходи, заказывай всю эту годноту до конкурса. Подписывайтесь, ставьте оповещение. И мы увидимся в новых видео. До встречи, друзья. А Дима уже поднялся, купил себе хату вот в этом жилом комплексе. Все идеально. Он буквально вот в этом доме живет. Смотрите, вот там вот. вот. Мы визуализируем, чтобы это случилось. Пока. Работаем.